С 1 января 2021 года ЕНВД больше не будет. Но для индивидуальных предпринимателей остается очень похожая по своей сути патентная система налогообложения. Но в новом году и она не будет прежней. О том, какие изменения нас ждут в патентной системе налогообложения с 1 января 2021 года, в этом видеоролике. Меня зовут Юлия Егошина. Я руководитель Центра сопровождения бизнеса Мирена. Мы помогаем нашим клиентам делать их бизнес успешно. Итак, какие изменения нас ждут в 2001 году в отношении патентной системы налогообложения? Во-первых, виды деятельности, на которые будет распространяться патентная система налогообложения, теперь будут определяться законами субъекта. При этом законодатель дает перечень видов деятельности, на которые, в частности, может распространяться патентная система налогообложения. При этом некоторые виды бытовых услуг дополнены словосочетанием по индивидуальным заказам населения. А это значит, что законодатель рекомендует регионам принимать такие законы, которые бы распространяли патентную систему налогообложения на бытовые услуги, которые оказываются по индивидуальным заказам. А если это услуги массового производства, то на них уже патентная система не должна распространяться. Хочу обратить ваше внимание, что патентная система налогообложения никогда не может применяться одна. Эта система налогообложения распространяется только на определенные виды деятельности, но не на всю деятельность индивидуального предпринимателя. На всю деятельность индивидуального предпринимателя может распространяться упрощенная система налогообложения, если ИП подал соответствующее заявление в налоговую, если же он это не сделал, то тогда на него будут распространяться условия общей системы налогообложения. А это значит, что если индивидуальный предприниматель получил патент на определенный вид деятельности, но при этом параллельно с этой деятельностью ввел немного другую, которая уже не подпадает под условия патента, то с выручки от этого вида деятельности индивидуальному предпринимателю придется уплатить упрощенный налог, если он подавал соответствующее заявление, либо НДС и НДФЛ. Также законодатель четко прописал, на какие виды деятельности распространять патентную систему налогообложения нельзя. В частности, это розничная торговля и услуги общественного питания с залами обслуживания посетителей более 150 квадратных метров а также услуги по перевозке, если для этих услуг задействованы более 20 автомобилей. Второе важное изменение несет в себе положительные эмоции для предпринимателей, потому что это изменение касается снижения налоговой нагрузки за счет возможности уменьшать сумму налога по патенту на суммы уплаченных страховых взносов и сумм пособий по временной нетрудоспособности сотрудников, в части которую уплачивает работодатель. Теперь индивидуальный предприниматель без работников сможет уменьшить сумму налога по патенту до нуля, а индивидуальный предприниматель с работниками до 50% от суммы. Если в календарном году у индивидуального предпринимателя несколько патентов и сумма страховых взносов Полностью покроет один из патентов и еще останется остаток, то этот остаток можно перенести на уменьшение другого патента, но только в рамках одного календарного года. То есть на следующий год сумму страховых взносов переносить нельзя. Чтобы уменьшить стоимость патента, индивидуальному предпринимателю надо подать соответствующее заявление в налоговую. Форма этого заявления и порядок подачи будут еще утверждены в ФНС. Третье изменение также приятно для предпринимателей. Оно касается тех предпринимателей, которые в 2020 году, в четвертом квартале применяли ЕНВД для четырех видов. Деятельности. Это розничная торговля, услуги общепита, автостоянки и автосервис. Для этих предпринимателей введены особые патенты, которые будут действовать с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года. Сделано это, так как изменения в главу о патентной системе налогообложения внесены только в конце ноября 2020 года, а принимать решения должны местные власти. Соответственно, до Нового года они не успеют выпустить свои новые законы в связи с изменениями. И для того, чтобы предприниматели, которые применяли ЕМВД в 2020 году, не сильно пострадали и смогли безболезненно перейти на новую систему, для них введены эти особые патенты. В 2020 году патенты на розничную торговлю и услуги общепита распространялись только на тех предпринимателей, у которых площадь торгового зала и зала обслуживания посетителей были не более 50 квадратных метров, а при НВД эти площади расширялись до 150 квадратных метров. И для того, чтобы эти индивидуальные предприниматели не потеряли право применять льготную систему налогообложения, для них введены эти условия. Эти предприниматели должны до нового года подать заявление в налоговую, чтобы получить особые патенты. Эти патенты будут действовать только до 31 марта 2021 года. Дальше предприниматели смогут получить уже патенты в соответствии с региональными законами, которые будут введены к этому времени, как предполагается. Базовая доходность для расчета патента указана в этом законе. Для розничной торговли она составит 1800 рублей за квадратный метр, для услуг общепита 1000 рублей за квадратный метр, для автосервиса тысяч рублей за одного работника, для автостоянок 50 рублей за квадратный метр. Еще хотелось бы коснуться темы, которая волнует многих грузоперевозчиков. Многие индивидуальные предприниматели, которые оказывали и оказывают услуги по перевозке грузов, Использовали ЕНВД. Теперь придется перейти на патентную систему налогообложения. И тут встает вопрос, а сколько патентов им надо получать? Ведь они переводят свои грузы между разными регионами. А в каждом регионе действует своя патентная система налогообложения. Ответ на этот вопрос нам дают специалисты Минфина. В письме от 11 октября 2019 года номер 03 дефис 11 дефис 11 дробь 78 446. По общему правилу, патент действует в том субъекте Российской Федерации, в котором он получен. И если грузоперевозчик осуществляет свою деятельность в другом регионе, то он должен получить патент того региона. Специалисты Минфина в этом письме утверждает, что индивидуальный предприниматель, который осуществляет межрегиональные грузоперевозки, может осуществлять свою деятельность, получив всего один патент вместе своего проживания. Для этого все договора, которые он заключает, должны быть заключены в его регионе проживания. То есть прямо в договора должно быть указано место заключения договора, которое соответствует региону, в котором получен патент. Если все договора грузоперевозчика будут заключены в регионе его проживания, то и патент ему нужен один регион его проживания. Но если какой-либо клиент будет настаивать на том, чтобы местом заключения договора был его регион, то в этой ситуации, конечно, индивидуальному предпринимателю придется получить еще один патент. Если еще остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Мы обязательно ответим. Ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями и партнерами и верьте в себя, и у вас все получится.